При температуре жидкого азота сопротивление обмоток должно упасть раз так в 5. Сопротивление до заморозки 6,54 Ом. Сопротивление в замороженном состоянии 0,91 Ом. Так. Почему мы остановились? По-видимому, замерзла смазка подшипников. Эмм. And... Фейл. не сниматься. Блин, все равно замерзло. Странно, вроде практически сухой. А этот. а этот, кстати, опять промок. Так, пробую еще раз, не знаю, который уже. Блин, хм. а вот ела. А ось в этот раз что-нибудь получится. Так, сейчас я перезапущу драйвер, чтобы он заново выучил сопротивление этого двигателя. А резонанс-то практически не срывается, Это, наверное, потому что он жидкостью заполнен, правда? Так, давайте достанем его. Так, интересно, вот тут виден стабильный стационарный резонанс Не больше, в общем-то, ничего нового Так, ну, давайте на сциллограф пустим. Сейчас я его еще снова подзаморожу. Так, вот что мы видим сейчас на сциллографе. Теперь я его достаю, разгоняю до начала резонанса и мы посмотрим на картину. И запоминаем ее. Теперь ждем, пока прогреется, посмотрим, сравним. Хорошо, заверш. Ну, в общем, он уже довольно тепленький. Ну вот, давайте сравним осциллограммы при жидком азоте и при комнатной температуре. Видно, что при жидком азоте эти вот волны медленнее намного. То есть вектор подмагничивания вращается медленнее. Что, в общем-то, логично, потому что то, как он быстро вращается, во многом определяется тем, какая постоянная времени L и R. Вот это вот сопротивление обмотки, индуктивность обмотки. Так как при жидком азоте у нас сопротивление обмотки сильно упало, соответственно, постоянное время не выросло. И чуть-чуть отличаются частоты, при которых начались эти колебания. Частота, на которой начинается жужжание, при жидком азоте чуть-чуть ниже. То есть вот, например, мы сравниваем синенькие пики. Вот пик, этот чуть позже, этот тоже вот чуть позже. То есть видно, что частота при 77 кельвинах ниже. В остальном общая картина похожа. Мне кажется, что здесь чуть-чуть еще побольше амплитуда этих... Плаваний. То есть где-то полтора маленьких деления, а здесь и это туда три маленьких деления. То есть я не знаю, с чем это связано. То есть по логике должно быть, что при жидком азоте осцилляции сильнее. С другой стороны, я же их, щуп, их щупаю не на одной и той же частоте, а я их щупаю в том месте, где они возникают. Возможно, что разница на самом деле из-за этого. Ну mm вот. -hmm.